Ну вот, наконец, мы догуляли до проспекта Путина. По некоторым источникам, это был проспект Победы, он был разрушен полностью во время Чеченской войны и восстановлен был первым, и ему было присвоено имя нашего президента российского Владимира Владимировича Путина. Вообще, конечно, по всему городу очень много а, портретов Ахмата Кадырова, Рамзана Кадырова. Путина, конечно, поменьше. И вот напротив Ахмат Сила, дворец спорта и молодежи. Портрет Путина, портрет Ахмата Кадырова. Не знаю, будет видно или нет, попробую увеличить справа так мне надо группу догонять я очень сильно отстала гуляем по проспекту я так поняла до сувенирной лавки потом еще в одну мечей пойти